Друзья, привет! Это компания Электрон. Мы показываем сейчас 19.00 электронную закрепочную машину. Переоснастили ее под пуговичный комплект. Конечно же, мы его проточили, не будем скрывать. Написали программу под каждую из металлической этикетки. Показываем вам, каким образом можно пришивать металлофурнитуру на одной машине без больших скажем так, затрат на переоснастку. Вы видите здесь разные совершенно этикетки. Здесь вообще такая достаточно интересная рыбка, которая достаточно удобная. Вот. Это мы можем пришивать на тапочки, как на сегодняшнем на этом варианте. Мы можем пришивать на шапку, на рюкзак, сумку. Да, из-за того, что форма не очень удобна, вот как раз, вот, только вот пока заметили по этой рыбки, возможно, там придется сделать немножко другое крепление, вот, на остальных все идеально, то есть, соответственно, рыбки, возможно, здесь открепить. Вот рыбку мы пришили. Намного быстрее, чем вы пришивать ручками. Намного дешевле чем вы будете нанимать 2-10 человек, на вашем пришив этикетки. У меня программное обеспечение, которое мы изначально уже написали, за много времени напишется. Точно так же это очень Вот вам сердечко. так как этикетка достаточно большая мы соответственно поставим немножко другую пластину все показываем в режиме одной записи для того чтобы вы понимали сколько тратится времени да, для того чтобы вы все-таки могли посчитать скорость опять-таки мы прекрасно понимаем что мы вначале пришьем там сколько там тысячу там 500-100 штук одной этикетки там второй этикетки соответственно примерно такое же количество каждый раз конечно же перестраивается так не знаю нужно или не нужно но... возможно но соответственно все-таки это машина для каратеев для того чтобы если там кому-то нужно одну точку пришивать короткими пришить двух сторон вот, ну, пожалуйста третий этикетка совершенно другая да. да да да да да может быть практически любого бренда самое важное чтобы машина вот кстати да это шапка пустота да то есть самое важное чтобы машина была с электронным пультом управления то есть с да то есть соответственно машина должна быть электронная вот и соответственно можно было поставить кубочный комплект Вот такая ситуация. Компания Рифром, подписывайтесь на наш канал, мы покажем вам очень много интересного, это только начало, мы максимально стараемся снимать каждое видео, которое мы запускаем любое оборудование, более интересно конечно же, прямострочка игроки показывать бессмысленно, потому что вы я думаю уже, возможно знаете даже лучше, чем мы, мы, мы не стремимся к этому, поэтому у нас есть задача автоматизировать ваше производство и уменьшить все-таки проблема с вашими шеями. Спасибо, благодарю за просмотр.